Всем привет, с вами Хендеди. Сегодня я вам хочу рассказать, как правильно же настроить бандикам, чтобы не лагало в играх при съемке Все такое, давайте так, приступим а, Вот возле вкладки основные есть вкладка еще одна цель Как бы окно DX OpenGL Вот она нужно для снятия игр Вот, выбирайте, нажимайте на него и снимайте игры а Область экрана, это как бы сама область экрана Вот как сейчас я записываю папка вывода это куда сохраняется ваше видео а, вот у меня вот сейчас сюда сохраняется а расширенные я бы ничего не советовал сюда бы ничего изменять лучше не надо ничего не трогать а, настройки как бы это самая удобная фигнюшка которая здесь есть а, можно по времени ограничить например 10 минут записывайте хоба она выключилась все не будет записывать или по размеру точно так же как бы мне это не нужно Переходим к следующей вкладке «Видео». Здесь можно назначить горячие клавиши, как «Старт», «Стоп», «Пауза». Вот сюда как бы выделяете поле и нажимаете, какую кнопку хотите назначить. Вот, например, у меня «Пауза» будет на F7, а «Старт» будет на F9. Вот так вот. Без курсора, как бы это без курсора. Ну, когда если вы игры снимаете, то лучше без курсора снимать. А эффект с челчков мыши это как у меня сейчас красным, синим. А, вот так-то а, настройки. А, здесь вот вкладка звук. Здесь, вот, если у вас галочка не стоит, то поставьте. А, параллельно сохранять не сжатые звуковые ваф. Ну, это кому как. Но, с другой стороны, это удобно монтировать. Как бы звук попал, там это сделал. Ну, не в этом суть. А, основные устройства выбираем Windows 7, Sony, там что-то такое. Ну, как бы это, чтобы ваши звуки винды было записано. Ну, или звуки игры. А, дополнительные устройства осваиваем ваш микрофон. Вот он у меня. А, и ставим галочку «общая, общая звуковая дорожка вместе с основным устройством. А вот, как бы так. Здесь еще можно настроить свой микрофон, видите? Вот у меня сейчас это дергается. А логотип это как бы логотип будет вот у меня вот здесь он стоял но я его не использую как бы он нафиг не нужен он эффекты мыши вот у меня сейчас как стоят вот вы можете тоже поставить можно еще такие поставить но я не буду делать опции здесь можно выбирать средний приоритет какой съемки но я ставлю выше среднего здесь галочку ставим как бы как бы все Заходим вот в формат настройки нажимаем, а еще хотел вам сказать шаблон, лучше не использовать никакие, лучше саму все настраивать. А настройки выбираем размер 1280 на 720, ну как бы это самый оптимальный вариант. А FPS ставим 30, если у вас мало мощный пока ставим 25. Ну, как бы не будет лагать а, кодек обязательно выбираем ну не обязательно как бы но я выбираю этот вот этот кодек mp4 что-то один Или png как-то не знаю как читается как бы я вот это выбираю а, так качество ставим 80 как бы 100 не надо ставить потому все равно качество одинаково будет только весь будет больше а, звук лучше ставим стерео Частота, вот эту ставим кодек. Кодек лучше вот этот, кстати, PCMB какой-то. Ну, вот, если вы вам монтируете через Vegas Pro, то ставьте лучше вот этот кодек. Потому что будет исчезать у вас звук. Как бы не будет дорожки звуковой. Так, как бы вот переходим вкладку изображения. Захват изображения. клавишу назначаете любую. И, например, у меня END. Uh, повторять захват каждых одну секунду. Это, ну, как бы, кому как. Без кусора лучше выбираем, uh, включить звора, св как бы это для меня. Uh, ставим OpenGL высокое качество. Uh, и его программе. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь uh, на мой канал, ставьте лайк, если я вам чем-нибудь помог. Uh, всем пока. С вами был Х.